Пежо 408, задние силенблоки балки. Давно просили. Давно хотел Сейчас в Тиктоке вот так меняют. Так берут, так. Типа вот, вот, вот. И все, он там... Все, погляди. Не работает. Ну вот два силинблока, один снятый, другой новый. Новые, конечно же, не оригиналы, потому что оригинал что-то там вообще фантастических денег стоит. Но вот эти вот оранжевые хорошо выглядят. Оригинал по сравнению с ним, ну выглядит не намного лучше. Прям очень похожие, но цена в два раза меньше. Пока поколение тиктокеров кидалось сайленблоками, Леха открутил кронштейн. Болт, который крепит его, тоже балка отгинается вниз, болт вытаскивается туда. Бензобак, в принципе, мешает, но его можно обойти. Здесь вот провода убираем, все нормуль. и э, специнструмент, подожди, надо снять эксклюзив, надо же ну, снять. Не надо, Нет? А зачем? Кому Люди будут мучиться, бить, долбить. Не ну у у кого. кого тоже короче у Лехи такая вот тема как ни странно вот сюда упираем трубу и хорошей маленькой кувалдой бьем и он вылетает как ни странно интимный процесс намазывания целинлок намазан прям густо густо Ты не берешь, ты меня за YouTube, блядь. Нет, я твою это закрою лицо. Москва, извини. Да. Путин, блядь. Прохлин <клянула> блок вообще. Путин тянет лин блок. Это херня же от этого, от опоры двигателя этого. Десятки такое. Ну, да. А болт, самые большие болты у мужиков с КАМАЗов. Потому что где-нибудь в другом магазине такой болт фиг найдешь. Там наверно уперся уже, да? да? Не криво встал? Криво встал. Как будто бы эта часть сильно криво. Вот этот был болт от КАМАЗа. Это гайка хорошая, тоже от чего-то. Две пластинки от опоры двигателя ВАЗовской. Видимо, съемник для подшипников ВАЗовских, но для ВАЗовских мы ни раз его не использовали, а использовали здесь, оказывается. Это просто радиальный упорный подшипник что еще? Головку подставляли И все вроде Комбинируя эти штуки Удалось в несколько заходов затянуть блок. При этом я стукал кувалдой Снутри А Леха тянул спереди И все зашло Пока мы с вами Беседовали уже вставляется болт Давай так. почти зашел. Зашел. Сначала вставили болт, а потом прикрутим эту херню кронштейн балки потому что я не помогаю Лехе, приходится балку поднимать донкратом да. А так обычно мы не пользуемся донкратом, Володь колес я колеса снимаю, ремонтирую и он упускает чтобы не лезть под опущенную машину симулировали донкратом как будто бы колесо стоит под нагрузкой ну, до среднего положения его дожали и затянули соленблок, потому что так быстрее проще ну там соответственно все трубочки болтики все на место все затянуто все готово что ли? так два сайленблока за 5 часов 10 минут так интересно причем первый за 5 часов а второй за 10 минут. А интересно, кудрявые до сих пор бы кидались с сайлендлоком в подвеску?